Здравствуйте! Продолжаем рубрику точка опоры. У жизни очень много граней, и каждая грань просит найти точку опоры в ней. Тогда ты живешь счастливо. Я буду давать точки опоры, показывать точки опоры в разных гранях жизни. И сегодня я хочу коснуться такой важной части жизни, как... Женщина. <смех> ну, в общем-то, все, конечно, вокруг женщины. Но сегодня я прям конкретно обращаюсь к женщинам. И хочу помочь вам обрести точку опоры в себе. Самое важное, я считаю, поле с таких точек опоры есть у женщины, у каждой женщины. Это в ее качествах, в ее женских качествах. Их более двухсот. Представляете, сколько качеств женских может раскрыть женщина. И раскрывая каждое качество, она увеличивает площадь опоры в своей жизни. Потому что каждое качество – это ресурс. Каждое качество открывает новые возможности, новые ее какие-то способности и, естественно, новую реализацию. Поэтому э, раскрытие качеств женских, я считаю, сейчас, особенно сейчас, это важно. Потому что женщины, когда она э, максимально проявлена как женщина, она творит мир. Она не творит разрушения. Она помогает строить именно мир. И поэтому я предлагаю вам, милые женщины, дорогие женщины, найти точку опоры в своих качествах, поискать те качества, которые у вас еще не раскрыты и реализовать их. А не много. По моей статистике, в основном женщины живут менее чем на 10 качествах, на 10 женских качествах, а их более 200. Понимаете, вот где ресурс, вот где резерв. И не всегда женщины понимают верно свои качества. Я не учу, я просто наблюдаю за жизнью и показываю вам, что есть. В этой жизни, особенно сейчас, она очень изменчива, она новая. Что в ней является критерием женственности? Так вот, сегодня очень важное качество для женщины – это масштабность. Масштабность ее чего? В первую очередь, ее любви. Ведь ее первая задача женщины, для, того, для этого она пришла на землю, – это любить. Любить себя, любить мужчин, любить мир. Так вот. Любить масштабность этой любви, это сейчас, на сегодняшний день, особенно важно. Потому что, если женщина любит не только себя, но и любит все остальное вокруг себя, это сразу делает мир вокруг нее счастливым и радостным. Там наступает мир. Если женщина любит не только своих детей, но и всех детей, и она понимает и любит женщин всего мира. И тогда ее любовь наполняет весь мир. И тогда в этом мире наступает мир. Если женщина любит не только своего мужчину, но вообще мужчин, начиная с отца, брата, вообще к мужчинам относится с большой любовью уважением, ценит их, восхищается им, то, поверьте, мужчины перестают быть агрессорами. Они перестают самоутверждаться, они взрослеют рядом с ней, и тогда тоже наступает мир. Если женщина любит что-то в этом мире, то это должно выходить за пределы ее дома, ее города, ее страны. Это как минимум должна быть планета. Вот такая масштабная любовь женщины может сотворить мир на земле. Великая женщина, великая женщина, женщина мира, вот такой уровень масштабности я желаю вам иметь в своей жизни. Тогда вокруг вас на объем вашей масштабности будет мир, будет радость, будет благоденствие. Сотворите такую масштабность в себе, масштабность любви.